Теперь-то ты, скажи мне, пожалуйста, можешь собрать арбалет? <связывая> да. Так. Крутить. <связывая> а -а -а -а. Я как бы не мастер по сборам арбалета. но я думаю, во-первых, вот так вот.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 Oh, oh, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. <пишет> <пишет> Подожди, я что-то не, не, не так. То есть на этом мы, мы... сейчас, да, держись, короче, сейчас пойдем, идем. Ладно. Oh. <пишет>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 Давай. Почти дошли. О! Прекраси! Ну я, в принципе, поняла, что это такое? Так мы идем, нет? О!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 Я куда-то не туда свернула. А, нет, туда. Так, что у нас М Мы были вот тут. Теперь последняя. Так, а, факел какой-то, шапка и меч. короче где-то тут. Да, вот эта вот шапка. А куда, мать его? Там наверху что-то есть. Уже сразу вижу.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 это здесь да сюда а нет, тут у нас ватсон запертый этот рычаг который мы держали а вот охохохохохохо так рычаг который держит ватсон ватсон отходи от туда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 нет, я так не думаю Помните, он не прошел дальше катаком Под Фригидарием Лампу оставил оставила убийца То есть он не смог пройти за ножом Так, Батсон Следующая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 Так, переключаемся на Ватсона. Отпускаем. Ватсон, выходи. Выходи, выходи, выходи. Давай, давай, давай, давай, давай. А -а -а -а -а -а -а. Отпускаем это. Грединку. Открываем. Выпускаем еще Ватсона. Выходи.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 Ага. Да я поняла, поняла! Ватсон! Отцепись, пожалуйста. Вот это вот открой. Выпусти Шерлока. Пускай на Давай, давай, давай, давай, выбегай. И вот тут -вот Ватсон сейчас нам.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 а блок Да ё Ты пока безвредишь, там температуру поднимается. Изо, соль. А! И чё? Так, давайте сбросим. Подожди.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 Ice, salt before beginning. Ice, salt, and then the mixing. It should be. Oh look, the tap.